я приветствую вас на своем канале сегодня я сама первый раз вот на таком сайте называется faucettoshi мы здесь собираем вот эти вот faucettoshi и потом выводят, выводим на faucettpay вот тут написано что минимальная вывод это один фаусет тоже, который равняется одному центу в Ну вот сразу на фаусет пей. Ну здесь то, что запрещено. Можно перевести на русский язык и посмотреть. Регистр здесь простой. Вот честно говоря, не знаю, приходит ли письмо. Сейчас, секундочку, я зайду узнаю письмо приходит или нет нет как видите письма нет еще проверяем спам нет письмо на почту не приходит значит регистр регистр сюда вставляете gmail сюда логин Пароль. Повторить пароль. Здесь больше ничего не надо. Нажимаете регистр. Так вы регистрируетесь. Так как у меня уже есть аккаунт, то есть я зарегистрировался и кое-что уже там поделала. Нажимаем логин. И заходим по имейлу и паролю. Логин. Ну и вот так вот выглядит наше меню. Вот здесь вот. И вот я уже набрала тысячу чем-то фаусы -то -то тошей. А, так как вы с тысячи, то я попробую сегодня на ваших глазах и вывести. В чем здесь а, смысл? В том, что мы работаем на кране. Кран каждые 15 минут. О, 21 минута осталось. Вот. Потом есть автокран и есть серфинг Ну, пока экран. На... Ну, 10 секунд уж подождем <смех> Даже меньше Ну, и вот таким образом мы на экране работаем Тут могут быть не только буквы, но и цифры Ант Ант Элефан, Тайгер и Клайн. Заработали вот такую сумму. Окей. Okay. Теперь, как видите, через 15 минут можем зайти еще раз. Что такое ПТС? ПТС это обычный Сершеньк. Я здесь уже прошла почти весь. Но вверху были Сершеньки прожирнее. Поэтому по 005 я не стала делать. Но как это делается, я покажу. Нажимаете Go. Вверху идет таймер. Вот. Вот как раз фаус рекламирует. Потом выходит окно. Никакой капчи, ничего не надо. Просто нажимаете Verify. Закрываете вкладку. И вот вам, пожалуйста, написано, что начисли. И так можете продолжить со всеми другими Но вначале были 0,5 Поэтому... Нет, по-моему, или 0,05, я не помню Но я дошла до того, пока давали 0,01 И ниже не стала делать так, здесь еще есть одна такая интересная штука. Вот называется достижение. Заходим в эти достижения. И здесь вы тоже можете получить достижение. И самое главное, энергия. И у меня здесь было три штуки. То есть вы нажимаете на зеленый кружок. Вот написано ⁇ Клайм ⁇ Это кликать. Я уже прокликала, оставила специально для вас. Один вариант. Клайм. И вот здесь просто пишут, что вот одна фаусет тоже пошла ко мне. И 10 энергий пошли мне на баланс. Аута фаусет. аута фаусет. Это надо пож пожелать, и оно будет само идти потом. Но там очень долго ждать. Я просто не хочу вам показывать. Поэтому я перехожу сразу в дашборд. Не будем ожидать. И вот в данный момент у меня сейчас столько. Сейчас я попробую вывести. Так как сумму набралась для вывода подходящая. Интересно, а гейм нету? Гейм нет. А вот что такое мо... А, это больше сайтов, Ну, то есть перевести Итак Я не знаю, как здесь выводить Вывожу первый раз при вас Ну, что я буду выводить? Конечно, хотелось бы БТЦ хотелось бы Ну, попробуем БТЦ что 75 БТЦ будет Вездро. Вот что они мне говорят. Ничего не поняла. Сейчас переведу. Вы получите дальше. А, видите, как сделали мне минимальный вывод 5. Временно снижен из-за злоупотребления ботами. Так что я не смогу вам показать вывод. Потому что надо дойти до пятерочки. До пятерочки здесь. Ну тогда посмотрим автокран что такое автократ но то что он платит сто процентов потому что мне вчера э, мой знакомый скинул видео с выводом просто он успел вывести когда еще было Возможно, вывести с одной тысячи. А я вот уже попала, что называется, под раздачу. Сейчас смотрю, что здесь такое. Сама зашла сюда первый раз. что здесь нет укороченных ссылок окей okay. и вот теперь смотрите в следующий раз часто, то есть она само идет не, не только окей okay ставить вот такую такую сумму давать но ждать еще 40 секунд я не хочу здесь еще есть таск посмотрим что такое таск Поддельное доказательство. А, это задание. В общем, можете и на, и на задание зарабатывать. Пожалуйста. Вот тут написано задачи. Пожалуйста, зарабатывайте на задачу Теперь так, больше сайтов смотрим. А, они здесь еще рекомендуют Другие сайты Вот AutoFausted, вот это вот FreeBitcoin, он очень известный Cointiple, не знаю, такой буду потом проверять Сайты Fausted тоже он известный Даже не знаю, сейчас платит или не платит Это игры, это какие-то обмены. А куда выводить? Вот я уже вижу, что хаос отпеет и так далее, и так далее. И здесь майнинги. И здесь где ПТС. Ну, то есть э, серфинг. Где можно на серфинге зарабатывать, вот показывать. Я думаю, что я все рассказала вам. Теперь реферальную ссылочку беру. Реферальная ссылка. Вот. Получаем 10% от реферала. Моя реферальная, как всегда, будет под видео. Так, что здесь? На болотерею я не буду искать играть. Ну, еще, наверное, зайдем в историю. Посмотрим, что значит история. Ага, ведро у меня еще нет. В лотерею я не играю и задания тоже не делала. Поэтому особо мы моей истории делать нечем. Нет. Не будем здесь останавливаться. Достаточно. Здесь делаем выход. Кому понравилось, пожалуйста, заходите. Кому не понравилось, пройдите мимо. И как всегда, я вам желаю крепкого здоровья и больших доходов.